А, так, всем привет! И сегодня мы посмотрим, кто такой Алькатра. Сегодня я выпущу, кто такой Алькатра. И он. Я хотел вам сразу сказать, что он сумасшедший. Да он, сразу, он сумасшедший самый, самый. И давайте посмотрим, кто тут есть. Так, тут есть. Блин, я лишь забыл. Ну, он где-то начинает. Это тоже новый Это тоже тут. Хакер старый. Женяша, Шейп, печенька. Роблером. Бро играет. Фредди. И вот это там еще вот это я смотрю. Влад. Кто-то не знает. И Steam Team. Так. Тут сразу Вика я вижу. Тут и Динад. Есть вот это, который покачивал у нового ютубера. Ну, одного подписчика. Это Хэппи Фреш. О, я знаю. Это Сэн. Блин, я забыл, он очень спешный. Так. Бабка шоу. Кот. Кот, веселый кот. Куин, Робзи. Ну тут как сказать, кот игроман, да. Опа, арбузич. Арбузич. Да, что уже нет. Есть, Да. И тут я сразу вижу Бой, Пози. Эээ, что это? Эхматарис, Эхматарис, да. э, Папа Шоу, Папа Дочка, Ред Кэт, э, Ева, Кошка Лана, Пандрикс, Петенок mm -hmm. Лайк, Кнобзи, э, Тут еще mm -hmm. есть вот это, есть, я его смотрю, yeah. это ребята, которые, mm -hmm. Тимоха, Тимоха, да, Тимоха, так, э, включите, Включите нам видео. О, все. Так, они будут первыми. Ну, давай посмотрим, кто будет. Да блин, у меня красился серый. У меня красился серый. У меня крас... А кто там? Редко. А, ты реально редко это есть. Кноузи. Бабка шел. Почему же Пойди. Так, опа. Кошка Лана ела. Почему? А тут кто? Акану Вика. Я тут не знаю, кто. Ну, э, подожди. Диназор? Почему он там стоит? Я уже звонил на э, сумасшедший? А как раз ты сумасшедший? Ты сумасшедший каль раз? Зачем ты уже динамис заломал? Я думаю, это какой-то школьник Просто пришел пообманывать. О, есть акальтрас тут. У него 0 хп. Так, а то у нас дом. Что за дом? Ладно, не знаю. А, он, его, он его убил. Кучек. А что тут висит Ред Кред старый скином? Может его может он Ну я боюсь, что он того убил. Он же того гад какой-ка. Что сделать? Какой тебе -как. заходить? Ку -ку -как. Я. Я. Я. Я. А, опять посменились? Ну, понял, что там, там какой-то старый дом, который убивает меня какой-то ред. Какой какой Зачем-то А зачем он сделал скример это я не знаю? Рефкрет, если ты прямо сейчас смотришь это видео, пожалуйста, я тебя не хотел обидеть просто это все сделал. Алькатрас. Да блин, что, отстань, я пойду. Да блин, как, а все. Так, давайте посмотрим с той стороны. Не, мне, я, не, давайте я с той стороны. Куда иди а чё? Так. Что А за зеленая вода? Я не понял, зеленая вода, какая-то. А не зеленая вода. О, тут и домик еще едем. Тоже нумики. О, тут может прощаться, но я не хочу с чтобы... да, ним. Ну, а, сюда можно зайти. Это тюрьма! все, мы в тюрьме. Ай, как раз мы уже. Если... А что там в той стороне? А, вот. ну короче кордевые... джинвы. О! Ч? Как я вика? Ой, я его вот тут видел. Я не заметил так. Кто в пещеру Пиши я Я не пойду, я не пойду в пещеру Нафиг А чем мне пещера Так, короче посылки в описании я оставлю на него канал и плюс на его плейс и на его профиль в роботе Если вам будет интересно, может вы может он меня увидит, что я снимаю про него. И он поставит меня тоже за, на зон. Я не хочу в злом быть. Но я думаю, что это реально какой-то ву. Какой-то вгу. <звы> и давайте посмотрим на его канале. Его видосы. Алькатрасса. Сначала нам нужно скопировать данное имя Алькатрасс. И посмотреть. Вот первое видео давайте... Да. У меня только 4 видео уже 2000. Давайте первое. Всем привет. Меня зовут Алькатрасс. Вы можете подумать, что все, что я создал своими руками, это выдумки и ложь. Но меня стычет тело а то, как ютуберы параблоксов ведут себя на публике, напыщенные. Много из себя строят, пора научить их правильно себя вести. 31 декабря я удалю все аккаунты ютуберов во всех социальных сетях, они будут просить прощения на коленях. Я уже удалял 7 аккаунтов ютуберов для предупреждения, притворяясь медведям ходилки-продилки. Больше предупреждений не будет. Я просто буду действовать. Я уже отправил все письма на их аккаунты. От вас. No one can escape from Ага. Всем привет, с вами я, брат ходилки бродилки Сегодня пойдет речь о том самом белом медведе, с которого началась суета про конец. Всем. 7... Понятно. Он же кому-то отправили. Прекрасное начало. Но всего два. Вот часа с публикацией мной материала. А я уже настолько популярен. Я решил иногда рассказывать вам, людишки, что я планирую делать первым делом. Уже Давай, что? Они увидеть. будут делать. Я уже это видел. Это, это редкое. Особое Няша. Няша. Няша. Э, бабка шоу Потому и что э, гном. Золиках. Я уже видел. Вы же сами вас. со мной видели. Не забывай у меня есть в жопу в шоке сумасшедший чел какой-то клоун, дебильничьи то я номер и адрес а еще я ваших о там всякие про мамы это все фейк все фейк ребята в мере с вами я Алькатрас первый шаг сделан я уже взломал Диназа Диназа, да? Я уже видел, что он Диназа взломал. Диназа, я не могу... Да. Не обращение к утуберам. Если вы не взломал Ну, если, я... ну, Тикток же забыть он не мог послушать, что он. не взломал уже. Еще я думаю создать свой мерч. Если на нем будет сто тысяч покупок, то я не трону ваших утуберов. Алимария. Кстати, я вчера с вашими мамочками отдыхал. Мне понравилось. И он же по-моему там врет, врет, врет, всякое. И последнее видео. Что там? Клоун. Вот это его реальная жизнь. Что он реальная жизнь? Такой же клоун? Клоун. Это просто видео alcatraz.mov. Сразу первое. Это просто шутка. Да. Это просто. Он камеру включил и вот он показывает себя. Выключает, включает, включает, включает. Короче. Фейк. Так, и пока выйду Фейк, короче, ребята, не ведитесь на этого какого-то дебильного клоуна, да, не видитесь на него, он просто все врет И всем пока.